Так, нет о Вопрос первый. Сегодня 22 апреля. Как вы считаете, является ли это какой-то исторической датой? И что-нибудь обозначает сегодня этот день? Нет, не думаю. Ну, так, а что он обозначает, если это? Нет? Ладно, тогда следующий вопрос. Кто такой Ленин? политик вроде, да? Да, вот типа, он. Тоже управлял Россией, мой <говорит> ага. вот. Ага. Ну, вот мы возле его памяти как да, раз да. <див> <da>. стоим. Как вы считаете, что он сделал для России, и как вы оцениваете его работу? Хорошая работа. <говорит> хорошая работа. <говорит> Умер от старости. Ага. Так, а считаете ли вы верным его высказывание о необходимости да. борьбы с капиталистами? Да. да. Угу. Все? Спасибо за ответы. Дедушка Ленина пришел поздравлять. Держи. Ага. Скажи, Ленина. Ну тогда первый вопрос. 22 апреля вы знаете, конечно, да? Конечно. 1870 -го года родился ага. Владимир Ленин. Ага. А кто он был? Может, пролетарская революция? Как кто? Тогда, как вы оцениваете его работу? Что он сделал для России? <смеш> Я вот по работе ничего его не могу сказать, но у нас было какое-то... Ну, у нас кумир, что ли? Ну, что-то что это для нас это что-то значило. Для нас это было важно. Может быть, не столько важного он сделал, но как сказать, на воспитание вот на детей, мне кажется, он все-таки ну, произвел впечатление. Мы его уважали, как бы там ни было, мы угу. стремились к чему-то. А? То, что сейчас... Так, не, Нет, не там ровно. тоже ведь этот Ленин был, а. у нас на чьи да. угу. Меня вот, допустим, мне вот до сих пор не все равно. Я как бы к памятнику не подхожу, да. и у меня есть какие-то чувства такие теплые, не знаю. Может быть, это возраст. Не знаю. Но, но мне приятно о нем вспоминать. Ага. А тогда последний вопрос. Не считаете ли, что Ленин был прав, когда говорил о беспощадной борьбе с капиталистами? Не могу судить. У каждого вождя сво свое как бы. Не могу. Может быть, на тот момент все он правильно делал. Угу. Ага. Хорошо. Спасибо за ответы. Вопрос первый. Вы знаете что-то о что это? Конечно, день? знаем. День рождения Ленина. Ага. Всесоюзный субботник. Ага. А кто вообще такой Ленин? Вот. Смешной вопрос. <смешный> ну как, пролетариат? Первый человек, который революцию там задумал ага. и так далее. А, а как вы оцениваете вот, его вклад, вот то, что он сделал? На ваш взгляд? Очень сложно. Потому что сейчас нету, так сказать, этого режима. Поэтому можно двояко думать. И последний вопрос. Не считаете ли вы, что он был прав по поводу беспощадной борьбы с капиталистами? Неправильно. Неправильно? Нет, неправильно. Спасибо за ответы. Информагенство Ледокол. Вопрос первый. Сегодня 22 апреля. Вы знаете, что сегодня за день? Да, да, да, да, да. Ага. А, хорошо, что вы знаете. А кто он такой тогда? Ну, как это называется? Yeah. Ну, он нашу, ну, У нас Советский Союз. Ага. Хорошо. Итак, еще вопрос. Как вы оцените его исторический вклад? Отлично. Отлично. Да. Ага. И последний, заключительный вопрос можно. А, не считаете ли, что он был прав, говоря о беспощадной борьбе с капиталистами? что Да. да. Ну, буржуазии ну, на тот момент. Был, был Спасибо. Да. Вопрос первый. 22 апреля. Вот вы сегодня пришли сюда с цветами, значит, вы знаете, что это за день. Скажите. Это день именно Витя Ага. А кто он такой был? Советского Союза. Основатель советского государства. А. Да? Ага. А, тогда как вы оцениваете вот его исторический вклад в России? Он, его исторический вклад в России очень большой. Это самый первый человек, который задумался для этого, чтобы все люди стали грамотнее и тому подобное. Угу. А. И последний вопрос. Не считаете ли, что он был прав, когда говорил о беспощадной борьбе с капиталистами? кто наживает капитал, эксплуатируя, например, народную массу, рабочих, крестьян, Считаешь, что да, да, должен да. бороться с такими, да, да? Да, да? Спасибо за ответы. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Роман. Роман, несколько вопросов по поводу того, кто такой Владимир Ильич Ленин. Ну, начнем с первого. кто, кто это такой? А, вождь. Представитель социализма в России главный, в общем-то при, привнесший его в нашу страну. Это вот так вот, коротенько? Ну да, коротко. Ясно, ясно. А как вы оцениваете э, его деятельность? Э, с одной стороны положительно, а с другой стороны не очень. Ну, Но... хотя бы по пару, по пару фраз раскройте, что, что? хорошо, что плохого хорошо. он сделал. Ну, плохого то, что его свержение власти было слишком радикальным. Ну а хорошее то, что он вначале делался довольно грамотно с, э, и продуманно. С него был четкий план. Четкий план. А что он сделал для э, страны-то? Вот для страны, -то? Так, для, ну, вот, для страны заставит. объединил объективно. ее. Объективно. Объективно, но объединил ее, сделал ее более продуктивный и работоспособный ага. после предыдущего правительства а вот как вы считаете прав он был когда говорил о беспощадной борьбе с буржуазией ну наверное да почему только наверное ну я придержусь многих взглядов и поэтому не могу точно сказать этот вопрос ответить тогда еще один вопрос если бы мы смогли вернуться на сто лет назад вы были бы на чьей стороне ну скажем на стороне белых или красных за буржуазию или за подавляющее большинство людей год так в семнадцатый, да? ну примерно, да. вот я подумал между черными и красными а кто такие черные? анархкоммунисты понятно, понятно. за белых вы бы не были? точно. Ага. спасибо большое. все. спасибо всего хорошего. добрый день, представьтесь, пожалуйста. здравствуйте, Баграт. скажите, пожалуйста, а кто такой Ленин? Ленин был вождем советского. Во время Советского Союза он был вождем революции. В 17-м году произошла революция да, в Советском Союзе. Mm -hmm. ну, то есть, и он был наш великим вождем. Mm -hmm. А в двух словах, что он сделал и как вы это оцениваете? Хорошо там или плохо? Я оцениваю, я вообще отношусь положительно. В чем это проявляется? Ну, ну откройте хоть чуть-чуть. Я, я, я жил в Советском, родился и жил в Советском Союзе. Но есть вещи, что вот помню и скучаю. Вот. Ну, тогда и наводящий вопрос задам. То есть вы, наверное, клоните к тому, что не, э, не, подавляющее не, большинство людей при Советском Союзе жило лучше, чем сейчас. Не, не, я Нет, не, я не скажу, что вот жили хорошо. Но в чем-то было очень хорошо. Мне кажется, было хорошо. В чем? Сейчас, в чем э, люди меньше врали друг друга? Мне кажется, меньше, вот, иск, больше искренности было. Не знаю, вот в таких э, банальных... Ясно. Тысяч... Тогда следующий вопрос. Считаете ли вы правильным, что когда Ленин говорил о беспощадной борьбе с буржуазией? Нет. Почему? Не считаю. Потому что вообще борьба для меня это неуместно. Ну вот, что значит борьба, вот. Мне кажется, люди сами должны, вот, каждый человек должен сам выбирать. Хорошо, тогда следующий вопрос, который как раз продолжение ваших слов. Если бы мы могли вернуться на сто лет назад, за кого бы вы были в семнадцатом году? Ну, сложный вопрос очень. За народ или за буржуев? За Я за вот так вот спрашиваю. За народ. Следовательно, за красных. За народ. За красных? За красных но, или за белых? Получается, буржуи так? тоже. Они же тоже часть народа были, да? Если вот так. А, ну, часть, но ну, небольшая. Подавляющая эта часть была все-таки трудящихся в нашей стране, как и в любой другой. Сложно очень отвечать на этот вопрос. Почему сложно? Ну сто лет назад я не знаю, как я тогда так. А что мог, изменилось? Вот, сейчас, то же самое. Не, конечно, сейчас то же самое. Но все равно вот, вот лично, если мое мнение, да, больше мне нравится вот, когда люди, вот каждый человек сам выбирает. Как ему жить в рамках вот, дозволенных? Так в семнадцатом году как раз время выбора-то и пришло. Да. Его и надо было сделать. Ну, либо это за тех, либо это за этих. Мне кажется, они заиграли на чем-то. Вот. Люди были бедные, люди были неграмотные. Правильно. Вот, вот в этом и они вот. А разве им... советская власть им все это и не предложила? Ну, в отличие от. Предложила, капиталистов. но для этого было время. Надо было время, чтобы всех учить всех естественно так да. просто сразу ничего не бывает понятное дело ну какой скачок мы сделали за две пятилетки я Делали, имею ввиду индустриализацию сделали да сделали большой скачок это я и вас все после... подвожу к хорошему и плохому при советской ну, власти. Ну, вот и тогда и тогда есть я. хорошее и есть плохое вот, вот хорошо если вот последний вопрос что что плохое что плохого то было плохого вот этот застой вот когда вот нам нельзя было вот уезжать куда-то видеть хорошие вот какие-то вот мне кажется вот это было плохо нет ну ладно спасибо спасибо <пожалуйста>. вам большое. Ага. здравствуйте представьтесь пожалуйста как вас зовут меня зовут анжела сабина очень приятно Оп. Первый вопрос: э, кто такой Ленин? Давайте начнем с вас. Вождь народа. Вождь народа. При СССР, Советском Союзе, Понятно. насколько я помню. А вы что он революционер. Ну, это буквально в двух словах я так. Да. Хорошо. Теоретик марксизма. Тогда следующий вопрос: а что он? Конечно же, он являлся советским и политическим государственным деятелем. Вот. Едем дальше. Что он сделал для России? И как вы можете дать этому оценку? С ним ассоциируется Октябрьская революция 1917 года. Mm -hmm. <laughs> Но ну, поскольку, поскольку мы люди 1985 -го года, то слышали, конечно же, это только да, из истории всего. Отечества, да, то, что изучали в школьной программе. Вот. То есть вы не в силах дать оценку того, что он сделал для России? Знаете, скорее всего, нет. Потому что на самом деле, я даже сейчас пытаюсь вспомнить, и про Ленина я мало что знаю. Я знаю, что да, он был... председателем да, советского... Вот со, да, ой, да, какой Совета, союз, Совета даже до союза. Да. являлся он первым председателем. Вот, потом, вот и знаю, что даже по фильмам, там, «Вождь народа», там что-то... А вот сказать прям именно хорошее, что он сделал, ну, наверное, не скажу. Хорошо, следующий вопрос. Прав ли Ленин был, когда говорил о беспощадной борьбе с буржуазией? Ну, я думаю, что, наверное, прав. Учитывая, как сейчас вообще жизнь смотришь, вот как раз таки богатые и бедные. Скорее прав, прав. А вы что думаете? А чем? Ну, вообще, я думаю, так как являлся он деятелем, то, конечно же, он сделал много чего хорошего для России, потому что такой, как политик, как государственный политик, не может что-то такого плохого, как, скажем, сделать, да? Соответственно, он о себе оставил. А по поводу плана буржуазии он был прав, он не был прав. Когда он говорил про беспощадную борьбу с буржуазией, он прав был? Я считаю, что да, в иной степени. Ну тогда следующий вопрос. Если бы мы могли вернуться на сто лет назад, в 2017 год, на чьей стране вы бы были? Да. Или Ленина, или кого еще? Ну, получается, белые и красные, наверное. Не знаю, если.. Сам... Ну. А не если верно, еще наверное, проще, на... Я... Ты на стороне трудящихся или на стороне капиталистов? Вот так вот еще можно сказать. А, Слушайте, ну, наверное, на стороне трудящихся. Потому что я сама а трудяга. Так понимаю, я тоже. Конечно, потому что наши предки жили, конечно же, в более лучшую эпоху, я uh -huh. считаю. Советская uh -huh. эпоха, это все-таки не сравнится с нашей, с нашей uh -huh. эпохой. И политика сейчас совсем другая, государство. У нас все, в принципе, изменилось. Поэтому и более ну, просто вот эта революция да, стоила вот это вот вообще у нас ассоциируется он с революцией да, 1917 года да, и ну, стоило ли да, решать вот эти все проблемы ну так скажем кровавым э, методами да вот понимаете здесь много моментов и много ну, вот прям таких... однозначно ответить на ну, трудящие капиталисты так как мы с таких семей то, вернее, где как раз-таки на стороне трудящихся и выросли, ну, на этой же стороне. Просто, понимаете, когда слушаешь родителей, очень больше а, было радости как раз-таки в то время, нежели сейчас, когда СССР -а нет, сейчас как раз-таки да. другое время и так далее. А так таковой радости не осталось. И если даже уже углубиться в ответ, рабочий режим, все остальное, угу. при Советском Союзе, я знаю, что не было. Там, 12 часового режима, как сейчас. Еще не вечер. Ну да. Вот. И, и я думаю, что, наверное, все-таки на стороне трудящихся. Угу. Спасибо большое, спасибо за ответы. Спасибо большое. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Казимир. Скажи, пожалуйста, Казимир, кто такой Ленин? Ленин – это правитель СССР, Сою... Советского Союза. Так, а еще что знаешь а, То, что он сделал революцию. А, он... а какую революцию? Название этой революции знаешь? А, сейчас попытаюсь вспомнить. А, нет, не помню, если честно. Хорошо, ну тогда продолжай. Что он еще для России сделал? Может, хорошего или плохого? Ну, для России он... Старался помогать ей каким-то какими-то образами. То есть э, делал так, чтобы у нас не было войн. Э, может, меньше конфликт, конфликтов. Ну, в принципе, так все. Угу. А, ну, а что ты знаешь о гражданской войне? А, то, что а, она была. Ну, наверное... а, она длилась а, с 1941 по 1945 год. Нет, это была Великотечная война. Да. А, я имею в виду, что... А, то, что когда была сама революция, да? Совершенно а... верно. Просто после революции общество у нас разделилось на две части. гражданская война. Да. Если бы мы могли, совершенно верно, если бы мы могли вернуться на сто лет назад, вот интересно, ты бы на чьей стране был? Ну, ты помнишь из фильмов, наверное, красные и белые? Ну да, но я не знаю ну Как мне кажется Я был бы на стороне Николая II, э, Потому что он ничего плохого Для страны не сделал э, Помогал, пытался ей как-то помочь э, Не знаю Еще Когда ты будешь постарше в, в курсе Истории по школьной программе Ты потом узнаешь, что Николай II во время вот этой вот революции, про которую мы сейчас говорим, он уже не был во власти. И ни белые, ни красные не были за Николая II. Тут уже лагерь разделился на две другие части. Те, кто был за трудящихся и те, кто был за капиталистов. Знаешь, кто такие капиталисты? Нет. Ясно. Ну ладно, тогда спасибо тебе за ответы. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Сергей. Скажите, пожалуйста, Сергей. Кто такой Владимир Ильич Ленин? Вождь революции. Это буквально так, в двух словах? Да, в двух словах, нормально, по-моему, но у нас больше вождей-то и не было. Ну, Сталин, это же не вождь, это уже следующий этап нашей истории. Ясно. Следующий тогда вопрос, а что он сделал и какую оценку вы можете дать его деятельности? Ну, видимо, благодаря ему Uh, у нас соверш... революция произошла в, в россии и вот что что еще какая-то еще дать? да ты да какая оценка мне кажется было все достаточно хорошо пока вот эта революция не произошла благодаря этому человеку ну наверное не только благодаря ему mm -hmm. но в общем это в общем то одна из самых ярких личностей больше наверное никто и не смог бы такое замутить в такой огромной стране на тот момент. Следующий тогда вопрос. Как вы думаете, прав ли был Ленин, когда говорил о беспощадной борьбе с буржуазией? Ну, однозначно не прав. Ну, мне кажется, что буржуазия как раз это та прогрессивная, прогрессивная часть России была, да, наверное? А зачем с ней бороться было? Ну, понимаю. Ну и тогда последний вопрос. Если бы мы могли вернуться на сто лет назад, на чьей стороне вы бы были? Однозначно на стороне белогвардейцев. Ясно. Спасибо, спасибо. Добрый день. Представься, пожалуйста. Я Илья. Скажи, пожалуйста, Илья, кто такой Ленин? Ленин – это российский русский революционер. Это вот так все, да? Ну, ну кратко, если. А, ясно. В 1917 году была революция, ну, под его полководством, вроде как. Ага. А, ну, что он сделал, и как ты можешь дать оценку его деятельности? Не знаю, особо не могу дать, потому что я не очень хорошо знаю его. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Как ты думаешь... Отойдем чуть-чуть. Как ты... Давай обратно вернемся. Как ты думаешь, когда Ленин говорил о беспощадной борьбе с буржуазией, прав он был? Да, наверное. Ну, скорее всего, да. Ага. Ну и тогда еще один вопрос. Если бы мы могли вернуться на сто лет назад... На чьей стороне ты был бы? Ну, скорее всего, на его, я так думаю. То есть, на стороне красных, а не белых? Ну, думаю, да. Uh -huh. Отлично, спасибо. Спасибо большое. День добрый, меня зовут Аркадий, мы от информагентства «Ледокол». Разрешите задать вам несколько вопросов? Пожалуйста. Отлично. Кто изображен на фотографии? Владимир Ильич Ленин. Отлично, что вы знаете, сегодня его день Ленин, рождения. Да, что он родился в 1870 году, что умер 20, 21 января 1924 года. Все верно. Вот. Но такой вопрос, правильно ли Ленин делал, что боролся с буржуазией и олигархией Российской империи? Я считаю, что правильно. А там не знаю. Мне кажется, что правильно. – Хорошо, а как вы оцениваете вклад Лейна в историю России и мира? Ну, – я считаю, что он многое сделал для России, как говорится, поэтому я считаю, что большой вклад он внес. А – Нет, большой-то это понятно, а вот положительный этот вклад или отрицательный, тут важно этот акцент расставить? – Ну, для меня кажется, что положительный, я так рассуждаю, что положительный. Хорошо. И последний вопрос, если бы вы гипотетически в молодом возрасте оказались бы на фронтах гражданской войны, за кого бы вы встали? За красных или за белых? Конечно, за красных. Большое спасибо за ваши ответы. Пожалуйста. Спасибо, что уделили нам время. Доброго дня. Добрый. День добрый, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Кто изображен на фотографии? Владимир Ильич Ленин. Отлично. Как вы оцениваете его вклад в историю России и мира? Ну, оценивать сложно. Ну, революцию сделал, потом 70 лет период был определенный. Ну, сложно сказать, сейчас историки спорят. Ну, вы для себя как оцениваете этот период? Как положительный, как отрицательный, как нейтральный? Ну, я застала только 80-е годы. Uh -huh. Все, в общем-то, было спокойно. но ну, и минусы были, и плюсы, так же, как и сейчас, в общем-то. Но все-таки больше было минусов или плюсов? Ну, в 80-е годы спокойная жизнь была, а так ну, сложно сказать. Хорошо. А вот как вы оцениваете борьбу Ленина с буржуазией внутри России и мировой? Ну, наверное, мысли были народу как-то облегчить жизнь. С буржуазией не знаю, но... Ну, как оценивают? Ну, скорее, наверное, положительно, потому что за права людей. А так, в общем, ну перевороты – это, конечно, потрясение для страны. Потом гражданская война, в общем. То есть идеи хорошие были, а потом... Как вы считаете тогда, а кому нужна была гражданская война? Нам? То есть победившему классу или проигравшему классу буржуазии? А... Ну, в итоге, конечно, простым людям, наверное, жить стало лучше. Даже ну, это бесспорно лучше стало. Но какой ценой? Ну, сложный период, в общем, был гражданской войны. <связать> <связать> Понятно. Хорошо. Если бы вы гипотетически оказались на фронтах гражданской войны, за кого бы вы встали? За красных или за белых? Ой. Э я вообще, честно говоря, попыталась бы спасти себя и своих детей, наверное. М ну, не знаю, как-то сложно сказать. Наверное. Ну, Смотря где я родилась, не знаю, родилась бы я в семье дворян, я была бы, ну, отставила бы интересы своего класса, родилась бы я в крестьянской семье своего класса, сложно сказать. Ну, а как бы с теми дворянами, которые отстаивали интересы рабочего класса? Тоже Дзержинский, он был из дворянской семьи. Ой, ну, сложно сказать, не знаю. Ну, может, не только рождение определяет сознание человека и его будущее? Свершение, но и что-то еще? Ну, я за справедливость, конечно, но идеала нет. Хочется, конечно, чтобы всем было хорошо, все было поровну. Ну, такое вообще возможно. Но при социализме было ближе к этому? Ну, согласна, конечно. Правда, насчет верхушки не особо скажешь. Ну, опять же, про верхушку мы сейчас спорить не будем. Везде бывают свои недочеты, перегибы и «Родимые пятна отживающего строя». Большое спасибо, что ответили на вопросы. С праздником вас. До свидания. День добрый. Меня зовут Аркадий. Я от информагентства «Ледокол». Разрешите задать несколько вопросов? Здравствуйте, Аркадий. Конечно, можно. Отлично. Кто изображен на фотографии? Владимир Ильич Ленин. Отлично. Как вы считаете, правильно ли он делал, что боролся с буржуазией? Во главе партии ВКПБ. Я бы не хотела давать однозначную оценку действиям Ленина, потому что история, в принципе, это достаточно спорный, полна спорных моментов. Вот, сейчас уже за давностью лет очень сложно однозначно оценивать какие-то события, но мое личное отношение скорее отрицательное, чем положительное к событиям, связанным с революцией. И с борьбой не только с буржуазией, но с огромным пластом людей, населяющих мою, населявших мою страну. Хорошо. А как вы оцениваете вклад Владимира Ильича Олейна в мировую историю и культуру? Ну, вклад велик. Я его не оцениваю. Я просто знаю, что это большой вклад, а свое личное отношение к этому я уже выразила. Хорошо, и последний вопрос. За кого вы пошли, за красных или за белых? Я бы не хотела оказаться в той ситуации, оказаться перед тем выбором. Если бы была возможность воздержаться, я бы это сделала. Если такой возможности не было, скорее всего, за белых. Большое спасибо за ответы. Спасибо. До свидания. Я очень уважаю вас и то, угу. что вы делаете. День добрый, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Кто изображен на фотографии? Ульянов, Владимир, Ленин. Отлично. А как вы относитесь к его борьбе с буржуазией в России и за рубежом? Ну, во-первых, эти методы устарели. Я как бы в те времена не жила. Не знаю, но тем не менее, как бы был переворот. И ну, даже ничего не могу сказать. Я вот далека от политики, но э, в любом случае благодаря этому человеку были какие-то изменения в России. Ну да, например, восьмичасовой рабочий день, бесплатное ну, образование, то, что... бесплатная медицина, да, декрет для женщин сделали. Да, конечно. Э, если сейчас смотреть на нашу ситуацию, что у нас сейчас медицина платная, образование платное э, и всякие нюансы такие, то если вернуться в, ну, в СССР, да, конечно, было намного проще и лучше. Угу. То есть, э, все-таки можно сказать, что борьба с буржуазией – это дело положительное? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, опять же. смотри с какой стороны посмотреть. Ну, со стороны буржуазии, наверное, да, это отрицательное. А да, а со стороны буржуазии, конечно, да. А если со стороны рабочего класса, то это, ну, конечно, были свои плюсы большие. Но ну, так мы же с вами явно из за рабочего класса. А ну, из, из рабочего буржей. класса, конечно, да. Ну, знаешь, для нас он делал положительные вещи. Ну да, конечно, положительные. Хорошо, а как вы оцениваете вклад Владимира Ильича в мировую историю и культуру? Мировую историю и культуру. Ну, вы знаете, если говорить о истории, то, я не знаю, там последняя книга, которая была издана по именно... Там, денежный, да, как вот там, ну, капитал, да, Карл Марс Энгес. Тут Нет. там, я издал, Больше не было никаких изменений с того момента э, в сфере э, того, чтобы, ну, предположим, э, люди улучшали свою жизнь, да, то есть пересматривали... Но как раз Маркс и Энгельс, они в книге «Капитал», «Капитал в четырех да, томах, они описали сам капитализм, капитализм да. и как при нем живется. Ну, а, Владимир не Ильич, не а Владимир Ильич, он уже развил это учение и mm -hmm. добавил туда диктатуру, точнее, пролетариата. Нет, диктатуру пролетариата, это без него добавили, mm -hmm. это до него стало известно. Как раз от Маркса с Энгельсом. Он добавил, что эта революция социалистическая, она может произойти в, од... в одной отдельно взятой стране. Ну да, конечно. То есть вот его вклад в ну, да, мировую да, историю. Ну и плюс то, что он основал советское государство. Да, конечно. Поэтому не знаю, ну, вот, ну с нашей точки зрения, конечно, мы будем расценивать как, это, как положительные, положительные какие-то действия с его страны. Хорошо. И последний вопрос. Если бы вы вдруг оказались бы на фронтах гражданской войны, за кого вы пошли? За красных или за белых? Во, точно за красных, наверное. Отлично. <связывая> Отлично. Рад был с вами пообщаться. Спасибо за ответы. Доброго дня. Да, спасибо. за до День добрый. Меня зовут Аркадий. Я от информагентства «Ледокол». Кто изображен на фотографии? Владимир Ильич Ленин. Отлично, хорошо, что вы знаете. А как вы оцениваете его борьбу с буржуазией в начале 20 века? Ну, весьма выдающаяся как бы, личность. Э, сделал э, хорошее дело как бы, для низшего уровня населения, для крестьян. Боролся за их права. Как бы, вот. Я считаю, что он э, весьма хороший человек как бы, был ну, для того времени. Хорошо, а как оцениваете вклад Владимира Ильича в мировую историю и культуру? Ну, сейчас подумаю, как. смешанное что-то. Ну, сейчас. Вроде больше для страны он сделал. Вот, как бы. Этого я не могу ответить. Ну, это же как раз исторический вклад в развитие страны. Да, сейчас подумаю. Ну, ограничение страны от... В общем, Я то, не то, спрашивал то, вас, что вас. именно он сделал. Я просто спрашиваю, как вы оцениваете оцениваю, то, что она. он сделал? Ну, положительно. Как бы, ну, хорошо оцениваю. Вот. Хорошо, очень приятно, что вы положительно оцениваете работу Владимира Ильича. А как вы считаете, если бы сейчас пришла такая пора, что пришлось бы выбирать за... Красных или за белых? На чью бы сторону вы стали? Скорее всего, за красных. Ну, думаю, да, за красных. Почему? Вы поддерживаете борьбу рабочих и крестьян за свое полное освобождение от эксплуатации? Да, мне не нравится вот это разделение на социальные группы. Интереское. Слишком много людей, которые должны работать и за всю жизнь. Но... И они просто не видят хорошей жизни. И они привыкли так жить и... Но это неправильно, я считаю. Вы очень правильно мыслите. Спасибо за ваши ответы. День добрый, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Кто изображен на фотографии? Владимир Ильич Ленин. Отлично. Отлично. Хорошо, что вы знаете. День его день рождения. Все хочу. верно. Да, да, да. Все верно. Мы поэтому проводим опрос. Как вы оцениваете его борьбу с буржуазией? Во главе партии ВКПБ. Ну в связи с тем, что история уже столько раз переписывалась, я даже теперь не знаю. Мы вообще говорили, что он же как бы засланный агент был. Но это один из исторических мифов, он уже был разобран многими историками. Ну тогда никак. Не берусь оценивать. Я не политик, не знаю, не могу. Сказать. Ну а вообще, как вы можете оценить то, что в России в первой в мире появился восьмичасовой рабочий день, появилась бесплатная медицина, появился Образование для всех слоев общества бесплатное. Появился декретный отпуск для женщин. Ну и многие другие изменения. Это все после победы большевиков. Ну, это я очень хорошо оцениваю. <соценно> за двумя руками. Ну вот. а сейчас идет откат. Наоборот, от этого. От бесплатной медицины, от бесплатного образования. Декрет сокращают. Ну, к сожалению, да. Ну, значит, он правильно делал, что боролся за права рабочего класса, против буржуазии? Ну, в этом плане, конечно, да. Поддерживаю. <с> Хорошо. Тогда такой еще вопрос. Как вы рассматриваете, положительный ли вклад или отрицательный вклад он внес в мировую историю и культуру? Ну, трудно сказать, то что царя расстреляли. Если бы был царь, еще не знаю, как вернулась бы история. Поэтому... Простите, пожалуйста, царя расстрелял Екатеринбургский совет. Ленин к этому не относится. А нас учили, что относится. Ну, у нас много раз, как вы высказались, переписывали истории, поэтому получилось, получилась вот такая вот каша. Ну да, получилось то, что получилось. Хорошо, и последний вопрос. Если бы вы оказались перед выбором встать за красных или встать за белых, за кого вы встали? Mm. Не знаю, надо подумать. Это сложный вопрос. Ну, если красные за рабочий класс, за то, чтобы большинство было хорошо, а белые за то, чтобы меньшинство руководило большинством подавляющим. Я, чтобы был хорошо. Большинство? Да. Я за. Значит, вы за красно. Большое спасибо за ваши ответы. Наши репортажи можно посмотреть на канале информагентства Ледокол. Привет, товарищ информагентство «Ледокол». Мы в Екатеринбурге. Привет. Здравствуйте. Представься. Евгений. А ты знаешь, что будет завтра? На работу пойду. 22 число ни с чем не связано? Привет. А кто такой Ленин? Ленина знаем. А что он сделал для нашей страны? Мне очень сильно в это вдавался, если честно. Не сильно. Ладно, хорошо, спасибо большое. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Семен. С чем у тебя ассоциируется 22 апреля? День рождения Ленина. Здорово, кто такой Ленин? Вождь мирового пролетариата. Что он сделал для нашей страны? Революцию. Это было хорошо или плохо? Я политично отношусь к этой ситуации. А как вы думаете, Ленин призывал беспощадно бороться с олигархатом в буржуазии, это было правильно? В чем-то да, в чем-то нет. То ну, есть лучше пускай «Дерипаска» будет? Я, Я политично отношусь к каждому человеку, если может зарабатывать, пускай зарабатывает любыми способами. Даже эксплуатируя другого человека? Возможно. Хорошо, спасибо большое. Привет, как тебя зовут? Коля. А ты знаешь, что было 22... так, дубль 2? Прости, пожалуйста. Так. У нас апрель, да? Хорошо. Привет. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Коля. А у тебя ни, ни с чем не, со, не ассоциируется 22 апреля? Верное воскресенье. Ну, слушай, сегодня верное воскресенье, так ничего. А кто такой Ленин? <с> <с> <hyung> Он 22 апреля родился. Верховный главный командующий, нет? Кто? Верховный главный командующий. А чем он командовал? Сейчас, погодите, вспомню. Ну, это очень глупо я выгляжу. Я подотру, если что, ты не волнуйся. Большие паузы, все уберу. Да не, все, что тупое, что-то так... Ну, ты хоть скажи, что он сделал для нашей страны. Да я не знаю, я не слежу за историей. Хорошо, ладно, спасибо. Привет. Здравствуйте. А как тебя зовут? Леха. Здорово! Леха! Мы придем завтра. Здорово! А у тебя с чем ассоциируется 22 апреля? 22 апреля? Ну точно не с чем-то день рождения. А кто такой Ленин? Э -э хороший человек был, наверное. Я не знаю, я его лично не знаю просто. А что он для нашей страны сделал? Конкретно для меня ничего, для страны может быть. Я сильно в политику не углубляюсь, я ждуте под нем. Ну вот как у нас что есть. Ну, Владимир Ильич, говорят, что он молодец был там, а кто-то говорит, что не очень. Ну, вот он заявлял, что с буржуазией, олигархатом надо бороться беспощадно. Вы с этим согласны? Да. Здорово, спасибо большое. Всем привет. Здравствуйте. С чем у вас ас а ассоциируется 22 апреля? Мы даже не знаем. А кто такой Ленин? Ленин? Предводитель. Чего? Партии. Партии. А было движение. Что он сделал для нашей страны? Многое, даже очень Это было хорошо или плохо? Это было очень хорошо Это, это, хорошо это было. было просто идеально Вы для согласны нашей... с тем, что Как призывал Ленин бороться с буржуазией Надо а, Еще раз а Вы согласны с тем, что Ленин призывал Бороться беспощадно с буржуазией И олигархатом? В принципе, да Потому что это правильные действия С его стороны были Мне кажется, да то есть вы уверены, что надо еще разочек? Нет, больше не надо А так сейчас у нас всякие дерипаски сидят у власти и продают целые алюминиевые отрасли американцам Точно не надо? Стоит только более другим образом Как-то более целевизованно Но революция нужна Ну не совсем В какой-то мере нужна, в какой-то мере нет Законы какие-нибудь вот такие Здорово, спасибо ребят Привет, ребят! Здравствуйте. С чем у вас ассоциируется 22 апреля? С весной. Кто такой Ленин? А -ха -ха. Ильич. Вау. Чайковский, как я его раньше называл. Ну, получается, Я сейчас вспомню. Один из правителей вроде нашей, ну, прошлой страны СССР, если не не изменяет. А что он сделал для нашей страны? Так, революция, да. Это было хорошо? Нет. Это было плохо? Да. Ленин призывал беспощадно бороться с буржуазией или горхатом. Это было хорошо или плохо? Я не знаю. Мы историю не учили, мы программисты. Хорошо, спасибо вам. Привет. Привет. С чем у тебя ассоциируется 22 апреля? С Лениным. Здорово! Кто такой Ленин? Властитель России. Что он сделал для нашей страны? Улучшил. Сделал революцию. Это было хорошо или плохо? Это было хорошо. Ленин призывал беспощадно бороться с буржуазией и олигархатом. Вы согласны? Все, что происходит, все происходит к лучшему. А то, что сейчас, тоже хорошо? Плохо. Значит, не все, что происходит, происходит к лучшему? Сейчас, да. Здорово, спасибо большое. Информа... Здравствуйте. Здравствуйте. С чем у вас ассоциируется 22 апреля? Ни с чем. А кто такой Ленин? А, он был вождем. А, что он и сделал вождем. для нашей страны? Он создал СССР. Это было хорошо или плохо? Это было хорошо. А, он призывал беспощадно бороться с олигархатом и буржуазией. Это было хорошо или плохо? Я думаю, да. То есть то, что происходит сейчас, это плохо? Да. Здорово. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Привет. Мы на работе. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы... Э, э, еще раз. С чем у вас ассоциируется 22 апреля? 22 апреля? Не знаю, но больше даже с Пасхой почему-то. А кто такой Ленин? Это вождь Мирового пролетариата? Да. Что он сделал для нашей страны? Ой, извините, я не помню точно. Правда. Но это было хорошо или плохо? Это было вроде бы хорошо. Он призывал беспощадно бороться с олигархатом буржуазии. Вы за или против? Я за. То есть то, что вокруг нас, плохо? Ну, половина, да, большая часть. Здорово, спасибо вам большое. Привет! Привет! С чем у тебя ассоциируется 22 апреля? 22 апреля? Завтра. В понедельник? А кто такой Ленин? Блин, Ленин, это. Да, да, да, да. Да, это тот самый. Что он сделал для нашей страны? Я, честно говоря, не очень знаю историю. Но это было хорошо или плохо? Это было хорошо. Это было хорошо. Да. Ленин заявлял, что надо беспощадно бороться с буржуазией и олигархатом. Это было хорошо? Нет, наверное. Сейчас лучше, чем тогда. Да. Хорошо, спасибо большое.